Друзья, всем привет! Сегодня мы на нашем объекте склад-овоще-хранилище 18 на 40, стоя потолков 7 метров, в теплом контуре с утеплением. Что самое интересное, сам ангар собран полностью на саморезах, ни одного болтового соединения. Единственное болтовое соединение это база колонн прикручена фундамента, колонны, связи между колоннами, все фермы, все стропила все собрано полностью на саморезах, ангар так сказать на саморезах. И что хотелось бы сказать мы эти саморезы также используем и в, домо в домостроении, то есть в малоэтажном строительстве коттеджи, дома, модерн-дома, точно такие же, и чуточку не хуже. Мы используем их э в таких в узлах, э при, когда собираем дома. То есть это саморезы промышленного назначения, называется «Гарпун», э выдерживают нагрузку 300 кг на один саморез. То есть узлы могут быть и 8, и 12, и 20 саморезов. То есть в зависимости от нагрузки, снеговой, ветровой, э, сейсмичности, все рассчитывается по региону нашими специалистами, проектировщиками. Проекты ими изготавливаются, и по этому проекту уже, как по инструкции, все собирается, как и дома, как и, так и ангары. В этих саморезах огромный запас прочности. По нагрузкам, допустим, если будет какой-то тайфун или ураган уровня США, то скорее вырвет базы колонны с фундамента, чем погнет сам каркас или вырвет из саморезов. Но Настолько жесткие вот эти вот у нас самонарезающиеся болты. Еще раз скажу, что они используются в домах точно такие же саморезы. Никакие не китайские специализированные саморезы, ссылку на испытание и на заключение мы приложим в описании к этому видео. Здесь давайте кстати посмотрим какие узлы и крепления на саморезах видно. Вот, у нас единственные болты, это пятка крепится к фундаменту, дальше идет все болтовое, ну, в смысле на саморезы, все крепится на саморезы полностью, весь ангар, вся, вся колонна. Здесь колонна переменного сечения. Можете посмотреть, что здесь вот они, саморезы торчат. Толщина металла используется полтора миллиметра и 2 миллиметра в колонне. Стали используется только с 350 первого класса покрытия. Срок службы ее более 100 лет. И точно такая же сталь используется и в домах. Здесь открытая колонна и ей уже сколько, у нас опыт строения уже и производства более 10 лет. Проверяем, как меняются колонны с первых наших зданий, то есть они стоят как новые, с ними ничего не происходит. Когда каркас находится уже в самом доме и он обшивается пирогом, то он защищен полностью от всей агрессивной среды. Его срок службы увеличивается в разы при этом условии, а здесь колонны ну и сам каркас оцинкованный, стоит голый, то есть можете сравнить насколько долговечны дома из эластыка. Сам теплый контур здесь у нас по стенам идет утепление базальтовым утеплителем 150 мм, термопотолок 200 мм, пропирок здесь наружнее это профнастил, далее идет ветрозащита, базальтовый утеплитель 150 потом пароизоляция, обшиваться будет он профнастилом. Также и термопотолок, аналогично. То есть здесь у нас используется термопотолок, не утепление по всей плоскости кровли, просто до низа ферм утепляется, подшивается утеплитель, также закрывается профнастилом и, и пароизоляция, и все. То есть чердак у нас здесь получается проветриваемый, холодный, а сам контур теплый. Кстати, это значительная экономия, потому что если утеплять площадь кровли, то площадь кровли на процентов 30-40, она больше. Тоже, кстати, позволяет сэкономить значительные средства. Стройка изготовления э, и монтажа полностью вместе. Э, теплый контур, утепление и изготовление и монтаж каркаса э, составил полтора месяца. То есть, уже, грубо говоря, можно уже заезжать и пользоваться зданием. Если бы, допустим, это было разбито в несколько этапов. Сначала это холодный склад использования, то это было бы где-то месяц. Сначала холодный склад, заказчик пользуется а потом либо сам, либо нас запрашивает, мы утепляем. Третий этап – это уже отделка профнастила. Все это можно разбить поэтапно, и по стоимости это будет выходить не так накладно, если бы сделать это все за раз. Сам каркас мы изготавливаем на нашем заводе Astek home Срок изготовления 6-7 дней. Каркас полностью под ключ, готовый комплект. Приезжает на объект, промаркированный монтажная группа сразу начинает монтировать, собирать крупноузловую сборку на земле, после чего, когда все фермы, базы, колонны все собраны, приезжает кран на один день, устанавливает колонны, потом выставляет фермы, и потом уже идет обшивка. То есть кран, тяжелая техника в данном случае нужна всего на один день, один-полтора дня максимум. Тяжелая техника привлекается по минимуму. Кстати, на данный момент уже делается площадка под соседнее здание, такое же будет хранилище склад про него тоже будем рассказывать, показывать. Ну, а на этом пока все. Давайте до следующих объектов.